Но я думаю, что и многие старички у нас тоже подчеркнут какие-то новые моменты для себя, какие-то новые крючки найдут, потому что сегодня Янина предоставит вам расчеты некоторые да, для входа именно в проект. Потом поговорим о фишках построения команды и вообще, как бинар этот кушать, какие маркетинги в нем слились, кстати, да, потому что там не один бинарный маркетинг, там у нас и линейный маркетинг присутствует. Так что давайте погнали. Янина, ну тебе слово. Давай, yeah, давайте всех туда. Все хорошо, договорились. Итак, друзья мои, я рада, наверное, еще раз всех приветствовать. Рада быть для вас таким проводником в сфере бинарного маркетинга. Пару слов буквально о себе. Меня зовут Янина Ким. Я, в принципе, один из топ-лидеров сообщества WebTokenProfit. Profit и WebToken Profit это по старинке, уже компания Века. И на протяжении пяти лет я занимаюсь онлайн-бизнесом, это сетевой маркетинг, это инвестиции, это торги на криптовалютных биржах и так далее. И что хочу подчеркнуть, что для новичка, для человека, который хочет научиться зарабатывать на криптовалюте и хочет, к примеру, построить большую команду, да, то есть имеет в голове вот это вот у себя фокусировку, что в партнерстве достигается все гораздо легче, чем самостоятельно, да, то бинарный маркетинг – это один из тех видов, когда вам очень легко можно построить, в принципе, хорошую структуру, хорошую организацию, и особенно новичков. Я знаю, что э, есть новички. Если можно, Лен, пожалуйста, открой чат, дай, пусть люди единички поставят, если есть новички, потому что в основном, Виталик правильно сказал, акцент сделан на на новичка, новичках, да, и сегодня мы будем прям на пальцах разжевывать, как с нуля вообще нулевому человеку, который только пришел в бизнес, не знаю, открыл себе какой-то депозит, как ему с нуля начать строить команду, начать развиваться, да, в этом виде бизнеса, да, то есть и использовать эту площадку, которую мы называем по старинке бинарный маркетинг. Да, ставим единички, кто у нас новичок. Я вижу новичков, 1, 2, 3, я думаю, есть больше. Даже людей. если мало новичков, все равно надо старичкам мотать на уз. как преподносить, как презентовать вообще проект для новичков. Поэтому, ребята, давайте подключайтесь, открывайте ушки, глазки. и Да, вручную. все, отлично, отлично, отлично. Вижу, все, новички есть, замечательно, все есть. Блокируем чат, и я включаю материалы, которые мы подготовили. Так, сейчас посмотрим материалы. Включить. бинарный маркетинг веб-токен uh, профит с нуля мы его uh, сделали uh, обширным то есть материал сегодня будет достаточно такой емкий и это презентация этот вебинар сразу говорю это не на 20 минут здесь мы будем пошагово объяснять это в принципе план стратегия пошагового развития вот это для тех людей кто говорит что делать дальше то есть я купил что делать дальше для начала давайте с вами изучим какие есть виды вообще сетевых маркетингов, да, то есть не надо пугаться слова сетевой маркетинг, у нас все сферы жизни нашей работают по принципу рекомендации, по принципу сетевого. Возьмите любой банк, да, зарегистрируйся в приложении, дай ссылку другу, пусть он оформит карточку, ты получишь денежку. Отдай ссылку с приложения такси, пусть друг зарегистрируется, у тебя будут бесплатные поездки. Точно так же, там, не знаю, с авиабилетами, с Турами, там, и так далее, и так далее. Чем больше мы рекомендуем то, чем мы пользуемся, тем, соответственно, популярнее становится тот или иной инструмент, и, соответственно, мы на этом тоже можем зарабатывать. Поэтому сетевой маркетинг, он был, есть и будет всегда. Это самая устойчивая модель в построении бизнеса. Дональд Трамп в свое время сказал, я люблю повторять эту фразу, о том, что в одном из интервью, когда у него спросили, если вы обанкротитесь и станете нулем, где, с чего вы начнете. И Первое, что он сказал, говорит, я найду молодую развивающуюся компанию, которая имеет сетевой маркетинг. И стану там топ-1. Потому что в сетевом бизнесе достичь своих задач, достичь своих целей, реализовать свои мечты, как бы это банально не звучало и заезжено в нынешних условиях, сделать это все гораздо проще, гораздо легче, нежели человек, к примеру, откроет оффлайн-бизнес. И сетевой маркетинг, он бывает разный. И, соответственно, у каждого маркетинга есть свои критерии да, и определения. Первый вид сетевого маркетинга, с которым вы сталкиваетесь вообще по жизни да, Если мы возьмем, к примеру, линейку там, продуктовых компаний, да, это линейный маркетинг То есть любые компании косметические, практически многие из них работают по принципу линейного маркетинга Что это значит? Вот у меня здесь есть рисуночек такой небольшой с правой стороны да, У вас, возможно, будет зеркально слева, но я думаю, справа тоже у вас и у вас написано, есть вы, да, то есть ваш кружочек, и под вами есть люди, то есть три человечка. То есть линейный маркетинг подразумевает усилия исключительно только от вас. То есть самые большие деньги вы зарабатываете только тогда, когда сами приглашаете людей. Одного, второго, третьего, четвертого вы всех подписываете, всех ставите в первую линию. Клиентов, партнеров и так далее. Это называется линейный маркетинг. Там самые большие деньги. То есть когда у вас начинает развиваться глубина, и, к примеру, появляются люди ваших людей, то есть у вас начинает команда расти вниз, то есть не в шире уже, например, а вниз. То чем больше ваша глубина, тем меньше процент с глубины вы зарабатываете. Многие компании так работают, и многие лидеры товарных сетевых компаний постоянно стараются сделать себе более широкую первую линию, потому что знают прекрасно, что в глубину, ну, в принципе, нет смысла работать, потому что там будет маленький процент. Второй вид э, сетевого маркетинга да, – бинарный маркетинг или тренарный. Да, то есть, э, это когда вы можете пригласить в первую линию, то есть лично под себя, только двоих людей. То есть «би» от слова «два». тринар от слова «три». То есть это может быть либо две ножки, да, то есть левое и либо их может быть три. Э, более подробно об этом маркетинге мы, я расскажу дальше. Дальше. Есть у нас такой еще вид сетевого маркетинга, как матричный. Матричный маркетинг – это когда у вас, к примеру, есть вы, и вам нужно пригласить в первую линию только 5 человек. То есть больше вы пригласить не можете никак, и никуда вы их не спихнете, этих людей. То есть когда вы пригласили 5 человек, у вас закрывается ваша матрица, вы зарабатываете денежку. То есть только в таком случае вы зарабатываете деньги, когда у вас есть 5 человек. Не всегда матричный маркетинг совмещается, к примеру, с линейным. То есть, да, когда вы зарабатываете начисление или вознаграждение да, за то, что вы пригласили человечка, получили вознаграждение. И когда у вас пять человек собралось, вы тоже получили вознаграждение. В большинстве случаев только когда вы пятерых выставите, только тогда вы получите начисление. И есть в матрице свои такие нюансы то, что матрица имеет свойство расти вшир, то есть как бы вшир и вниз, то есть как юбка получается такая и классические матрицы рано или поздно они останавливаются, потому что не все люди готовы приглашать, не все люди готовы там строить бизнес и так далее, то есть многие приходят на пассивные инвестирования, и матрица в таких случаях, классическая матрица, она рано или поздно останавливается, то есть если на первых порах люди заскакивают, там еще есть возможность заработать, да, то в конечном итоге там буквально там, через неделю, через месяц, там через два-три месяца она просто станет. И соответственно люди, которые там пригласили одного-двоих, но не пятерых, у них зависнут просто их средства, которые они инвестировали. Два остальных вида маркетинга, они в принципе присутствуют и в компании Века. Да? Первый такой вот из таких дополнительных, скажем так, видов, это ступенчатый маркетинг, это когда у вас есть возможность карьерной лестницы, то есть когда вы достигаете определенных рангов. Ну и, безусловно, это смешанный маркетинг. Вот э, смешанный маркетинг плюс ступенчатый – это то, что есть у нас. То есть у нас есть все, практически все виды маркетингов, которые э, э, вообще можно представить. Да? И э, бинарный маркетинг является э, одним из маркетингов миллионеров. То есть те компании, которые работают по принципу бинарного маркетинга, там быстрее всего рождаются миллионеры, быстрее всего рождаются лидеры, быстрее всего формируются команды, там быстрее человек начинает э, реализовывать действительно свои цели. Почему это происходит? Смотрите, би, как я уже говорила, да, от слова 2. У вас есть в вашем бинаре э, только два места верхних, которые вы можете заполнить своими людьми. То есть с левой стороны поставить человека и с правой. По сути, если вы найдете двоих таких активных людей, точнее не если, а когда, когда вы найдете таких двоих активных людей, вам больше приглашать никого не нужно. То есть, в принципе, можно ограничиться этими людьми, двумя, если они активны, к примеру. Если вы такой же активный человек, как я, как Виталий, как лидеры, допустим, в нашей структуре, вы не ограничиваетесь только двумя людьми, соответственно, вы можете и дальше строить себе команду, то есть дальше подписывать людей, и тогда эти люди, они пойдут под ваших людей, которых вы пригласили в первую линию. Итак, что имеется в виду? То есть в бинаре, вот вы видите, да, есть две ветки. Большая ветка или Power Leg, она называется, и меньшая ветка, это Profit Leg. Power Leg это та ветка, которая, к примеру, является вашей, да, то есть вы отстраиваете, там, строите туда команду, и плюс это ваш спонсор. То есть ваш спонсор может своих людей потихонечку, допустим, формировать под вас. Это называется перелив. Я чуть позже... Я, можно тебя чуть-чуть поправлю? Да. PowerLeg может быть и личная ветка. Просто да, это моем... самая большая, да. Просто у нас да. являются две ветки. ProfitLeg, да, это которая мы будем бонус иметь. И Power больше. Вот, просто не всегда спонсорская ветка бывает больше. Ну вот ли... у меня сейчас, на данный момент, личная нога больше, чем спонсорская. То есть, как бы у меня сейчас лично. Ну, короче, то есть PowerLeg это там, та ветка, где у вас больше всего проходит объем. То есть вот так это сделаем. Да. И э, бинар работает по принципу того, э, как только у вас проходят объемы в левой и в правой ножке, там, где меньше объем, вы зарабатываете с этого э, процент как бинарный бонус. Я расскажу о нем чуточку позже. Что такое перелив или поддержка от спонсора? Это очень важный такой момент на первых этапах, на первых порах новичков. да, Когда человек приходит в бинарный маркетинг и только ознакомится с компанией, только ознакомится с бизнесом, куда попал, изучает материалы. И он уже хочет, в принципе, приглашать людей, не знает как, но спонсор ему в этом плане может как бы помочь. Это, скажем так, дополнительные условия да, для вас. Это не обязаловка. То есть спонсор, в принципе, и не обязан этого делать. Просто бинарный маркетинг работает по такому принципу, что тех людей, которых подписывает ваш спонсор, они попадают под вас и под ваших людей, которые, которых вы, к примеру, пригласили. Вот на картинке, в принципе, видно. Да, оранжевенький – это вы. И все то, что оранжевенькое, да, то есть как бы это ваши личники вот эти вот кружочки которые именно полностью оранжевые то что серое, да это личники вашего спонсора то есть по сути видите смотрите может, может как у вас будет вы можете допустим пригласить только одного человечка к примеру там в свою ножку до да, в личную группу в личную ножку а спонсорская у вас выстроится сама да то есть у вас в первую линию попадет человек от вашего спонсора, то есть это может быть третий партнер или четвертый партнер вашего вашего спонсора, то есть два места у него уже занято, вами и каким-то там Колей, и соответственно там Петя, он попадет уже под вас. И вот так вот вниз, вот таким вот образом можно 50% процентов в принципе объема вам делает спонсор. Если он, естественно, активный, да, и качает свою команду, развивает структуру, но я хочу сразу вас обезопасить и убрать у вас вот эту иллюзию искать в бизнесе себе сразу активного спонсора, то есть надеяться на халяву, то, что он вам быстро-быстро сейчас все сделает. При любых раскладах вам для того, чтобы зарабатывать бинарный бонус, вам необходимо, чтобы у вас был объем от ваших личных приглашенных людей тоже. И это несложно сделать, потому что э, те условия, которые, в принципе, дает нам бинарный маркетинг, но помогает и позволяет приглашать даже человека на пассив. Как начать зарабатывать в бинарном маркетинге? Пять простых шагов, абсолютно простых, без там не требующих каких-то сверхусилий. Да. Первое – это регистрация на сайте webtokenprofit.io. Да. Это ну, как бы, ссылка на официальный сайт, но вы регистрируетесь по ссылке спонсора, по ссылке того человека, кто вас в бизнес пригласил. Второй шаг. Вы приобретаете монету РА. Все, что работает в компании Века, работает исключительно за криптовалюту, которая есть в компании. Это либо монета Век, или монета РА. В большинстве своем сейчас у нас все работает исключительно на токене РАЙДО. То есть вы не можете завести живые деньги на сайт Бинара. Вам нужно купить монету. Что, в принципе, очень классно с точки зрения безопасности активов инвесторов да, и тех людей, которые приходят, что вы здесь не кладете живые деньги, не заводите их. Вы идете на биржу, покупаете а, криптовалюту у тех людей, кто продает. То есть происходит взаимообмен денег, ваших денег и криптовалюты человека, который продает монету. И вы эту монетку заводите в кабинет и, соответственно, четвертый шаг – создаете себе депозит. И далее я рекомендую приобрести лицензию. То есть она тоже все покупается за монету РА. Как депозит создается за монету РА и лицензия создается за монету РА. Я объясню, для чего нужна лицензия. Но для начала давайте рассмотрим стандартные вот такие вот тарифные, скажем так, планы для депозитов, то есть в бинар можно заходить, не, не, не думайте сразу, что бинар предназначен там только для того, чтобы строить команду там или еще чего-то, просто схема расположения вас и ваших партнеров или ваших клиентов, которые к вам будут приходить, да, пассивные, инвестирование на активные, оно располагается по принципу бинара, то есть это, это не обязаловка, это, это просто, ну то есть так работает модель этого бизнеса то есть именно этого сайта но в принципе все начинают стандартно с одного да с приобретением депозита то есть вы определяете допустим ту сумму которую хотите э, инвестировать да то есть на которую хотите создать себе депозит и соответственно ежедневно то есть на следующий день с того момента как вы создали себе депозит вы начинаете э, зарабатывать начисления эм... Есть четыре вида тарифов. Да, стандарт, премиум, люкс. От 0,8 до 1% в день ежедневных начислений. В долларовом эквиваленте. То есть вы, когда будете заводить денежку на сайт, у вас система автоматически пересчитает ваши монетки, которые вы купили на сайте в доллары. И, соответственно, зарабатывать вы тоже будете в долларах, но потом при обналичивании вам необходимо эти доллары конвертировать именно в монету. Сроки действия депозитов от 220 дней до 310 дней, начисления происходит по будним дням, то есть суббота, воскресенье, если вам не пришло начисление, не надо писать техподдержку, долбать спонсора, то есть у нас по субботам, по воскресеньям начисления не приходят, то есть приходят только по будним дням. Ну и соответственно сумма инвестиций там от 100 долларов, то есть минимальный порог 100 долларов, с учетом того, что сейчас монета райдо стоит, 3,7, 3,8, иногда 3,6, то в принципе вам даже обойдется депозит дешевле, потому что курс на сайте, курс на сайте бинара да, 6 долларов. То есть, а на бирже вы монету можете купить за 3,7-3,8. Соответственно, это выйдет вам не в 100 долларов, а, к примеру, может, в долларов 80 да, или в 70 вам обойдется депозит. Но считаться вам будет как 100 долларов, то есть зарабатывать вы будете как со 100. И я приготовила для вас такую вот доходность по депозитам, по всем классам депозитов, которые у нас есть. Мы делали специально расчеты, вы можете их себе заскринить или, к примеру, переписать себе, пока я буду говорить. Ну, к примеру, возьмем а мы в час потом презентацию, это в ПД. Да, да, то есть я бегло пробегусь, то, чтобы вы понимали. То есть доходность по депозиту стандарт. Это все депозиты, которые начинаются у нас от 100 долларов до 5 тысяч. Они входят все в категорию стандарт, где начисление идет от 0,8% в день. То есть я просто как пример сделала, что новичок приобрел на 1000 долларов монету РА по курсу 3,8. То есть на тот момент, когда я делала расчеты, был курс 3,8. Сейчас он может быть чуть ниже, не имеет значения, вам нужно просто понимать математику, как это все высчитывается. Примерно это 263 РА по курсу 3,8. Курс на сайте одного РА 6 долларов. То есть мы что делаем? Мы 263 монеты РАЙДУ умножаем на 6 долларов и получаем 1563 доллара. В принципе, у нас есть сумма для создания депозита. А приобрели вы монет на 1000 долларов. То есть уже на 563 бакса вы находитесь в плюсе и в профите за счет разницы курсов. Это такой вот маленький лайфхак или точка, такая классная точка входа для новичков. Создаете депозит под 0,8% и срок действия депозита 220 будних дней. То есть, в принципе, считаем. Да? Процент посчитали, 1563 Умножили на 0,8, получили двенадцать с половиной долларов. Вы зарабатываете. А в эти двенадцать с половиной у вас входит тело плюс процент. То есть ваш профит, ваш процент, который ежедневно вы зарабатываете, плюс ваше тело, которое вы инвестировали. Да, то есть, и, соответственно, когда у вас полностью отработает ваш депозит, вы зарабатываете 2750 долларов. То есть, с вашей тысячи, да, в принципе, у вас идет тысяча семьсот пятьдесят долларов ваш профитная часть, скажем так. Плюс у вас сразу еще профит был условлен, с ну, пойман в самом начале да, за счет разницы курса. По такому же принципу считается и доходность по пакету премиум. Я взяла, допустим, 500 сумму, да, то есть человек на 500 накупил монет. Все высчиталось по такому же алгоритму, все то же самое, только у нас идет 0,9% в день, потому что премиум имеет уже более высокий процент. И, соответственно, срок действия больше у этого депозита. И по факту человек с 5000 тысяч долларов да, зарабатывает 18, 100, 17, 18 117 долларов. Это тело плюс процент. То есть фактически чуть больше, чем в 3 там, 3,5-3,2 раза, то есть, да, от своего первоначального взноса человек имеет профит за 250 будних дней. Это вот я, мы, я сейчас рассказываю вам исключительно пассив. Да, это то, что многие спрашивают: с чего начинать. Хочу попробовать на пассиве. Вот вам расчеты для пассива. Сколько вы будете зарабатывать, если вы столько-то вложите, да, или там инвестируете. Вот. Люкс э, начинается у нас от 20 тысяч, э, и, соответственно,. То же самое, только процент 0,9 и, и 280 дней у нас идет выплата еще больше, и соответственно, с 20 тысяч человек зарабатывает почти 85 тысяч долларов по окончанию работы его депозита. При всем при том, что э, вы можете к вот этим вот э, пакетам, к вот этим депозитам, которые более м, большие, прийти постепенно. Это не значит, что вы должны сразу сейчас все взять и вбухать. Нет, вы можете по чуть-чуть, по чуть-чуть, поэтапно наращивать. Я вам потом расскажу специфику реинвестов, как работают сложные проценты, когда вы можете наращивать себе и доходить до вот таких вот... М -м, депозитов за там, полгода, за семь месяцев, за 8. Ну, то есть все зависит от э, активности да и принятого решения. Ну и, безусловно, тариф максимум. Это такой тот тариф, который понравился, если честно, мне, когда я села, его просчитала. вот То есть тут реально 40 тысяч долларов человек э, по факту зарабатывает почти 200 тысяч. То есть ну, это в три раза, да, в три раза. 4 почти. 4 в 5. В 5 раз у него получается выход по окончанию его депозита. То есть это такие вот краткие вам расчеты. Мы их скинем в чат. Вы можете спокойно посмотреть, ознакомиться. Это условия, которые были на момент создания допустим, этой презентации. То есть вы можете, если курс сейчас немножко там стал ниже, да, не 3,8, а там 3,6, там или 3,3, возьмите, посчитайте для этого курса, это еще будет больше, потому что здесь курс был чуть повыше. Самое интересное, что такое реинвесты? То есть для каждого человека принципиально важно, да, тех, кто приходит на пассив попробовать, да, раскачать баланс. Вот я многих слышу: я хочу раскачать баланс, а потом буду, короче, там уже, к примеру, другие программы пробовать и так далее. То есть, что такое реинвесты? Это когда вы свои заработанные проценты заново инвестируете в депозит. То есть здесь начинает у вас работать. Принцип сложного процента, то есть процент на процент накладываются у вас. И таких депозитов вы можете ну, создавать бесконечное количество, только необходимо продерживаться кое-каких правил. То есть реинвест у нас осуществляется только в том случае, когда у вас есть на балансе сумма минимум 30% от вашего первоначального то есть, депозита. Сейчас я вам объясню, что имеется в виду. Опять же, обрисовываем ситуацию, что человек у нас на 1000 долларов приобрел монет, да, и, соответственно, положил их там под 0,8% ежедневных начислений и получает 12,5 долларов в день по депозиту. При стандартных условиях, это значит, что, к примеру, человек сегодня на 1563 доллара зашел депозит, и, к примеру, он потом в этот же день вечером зашел то есть все сделалось в один день. То есть человеку еще не успели прийти начисления. То есть в таком случае человек просто берет 30% от своей суммы, которую он инвестировал, и получаем 468 долларов 90 центов. Его необходимо, скажем так, добавить для того, чтобы сделать такой вот реинвест да, и увеличить депозит свой. И, соответственно, тогда у человека будет работать уже 2000 там, с копейками депозит. Когда, к примеру, у нас ситуация следующая, то есть реинвест человек решил сделать там спустя неделю, то есть 5 дней были выплаты, суббота, воскресенье были выходные, то есть в понедельник он решает сделать реинвест, то есть 5 дней он уже выплаты получал, тогда здесь немножечко будет другой расчет, да? то есть мы высчитываем сначала выплату тела, то есть то, что вы Инвестировали, да, умножаем на количество дней, то есть мы вот мы посчитали, да, что 1563 разделили на количество выплат на 220, получили 7 долларов 10 центов, вы зарабатывали ежедневно чистого дохода, умножили на 5, получили 35 с половиной, отняли от первоначальной суммы и получили 1527 долларов, то есть... Вам необходимо реинвестировать уже 30% не от 1563, а вот именно от суммы 1527. То есть, соответственно, это как вот было у нас, я для старых партнеров повторяю, да, это как было у нас в бинаре, допустим, там в прошлом году, когда у нас сразу высвечивалось, сколько необходимо нам монет для реинвеста. Вот система считает по такому принципу. Я думаю, здесь понятно, да? То есть вы можете. Ну, в прошлом работать. году было чуть-чуть труднее, потому что там надо было именно пакет увеличивать, да, получается у нас. Да, а нам здесь там... намного как бы толерантнее из-за того, что 30 процентов всего лишь вы считаете. Да, нам необходимо там было сразу перепрыгивать. То есть если у меня, к да. примеру, там был депозит на 20 тысяч, то я не могла 30 процентов закинуть. То есть мне надо было сразу покупать на, на, на 50. А да, за это 100%. большое спасибо за такую поправку. Да, Больше. здесь очень шикарно все сделано, только, только 30 процентов и у вас в принципе уже срабатывает система реинвеста как заработать больше то есть мы сейчас рассмотрели с вами варианты пассивного дохода вот те люди которые рассматривают пассив ваша вот во ваши примеры мы только что рассмотрели сколько вы заработаете если столько допустим инвестируете как зарабатывать больше поскольку у нас кабинет работает по принципу бинарного маркетинга, то, то, то, то есть можно строить команду, то есть рекомендовать еще, допустим, своим знакомым, близким, там у нас есть всем э, обучение, как это делается, и соответственно, э, как зарабатывают люди больше, как зарабатываю, допустим, я больше, чем, допустим, люди, которые у меня на пассиве сидят. Я приобрела себе лицензию, то есть лицензия на сайте э, позволяет э, зарабатывать бинарный бонус, а также э, реферальные вознаграждения э, от... В первой, второй и третьей линии своей, в глубину. То есть это называется линейный бонус, то, что мы с вами рассматривали. То есть Я зарабатываю реферальные начисления с первого уровня, то есть это лично мною приглашенные люди. Со второго это люди моих людей. И с третьего да, это люди, люди и еще раз люди. То есть с трех уровней я зарабатываю реферальные начисления за счет того, что у меня есть лицензия. Причем лицензия, она есть там, трех типов. Чем больше лицензия, тем больше уровень в глубину вам открывается. То есть лицензия, к примеру, обычная за 50 долларов там, позволяет возможность зарабатывать только бинарный бонус. То есть, только бинарный бонус вы можете зарабатывать с там, меньшей ноги. 10% там с меньшей ноги вы можете зарабатывать. Я объясню, сейчас чуть-чуть попозже. Мы дойдем до бинарного бонуса. Кстати, после этого слайда будет. Лицензия номер два позволяет зарабатывать бинарный бонус и пять процентов отлично приглашенных партнеров моих. То есть те люди, которые у меня в первой линии приобрели депозиты, создали да, себе. Я от них зарабатываю пять процентов. Соответственно, там лицензия, по-моему, на 3000 тысячи долларов, да, уже третья, позволяет зарабатывать бинарный бонус 5% с первой линии, 3% со второй. Ну и так далее. В общем, лицензии позволяют зарабатывать рефералку. То есть, и чем выше лицензия, чем больше ваша команда, тем быстрее она отбивается. То есть линейный бонус вы зарабатываете в монете, вернее, в долларовом эквиваленте и конвертируете потом в монету РА. То есть те люди, у которых есть у нас большие команды, вот, допустим, такие, как Виталик. Виталик недавно демонстрировал в чатах, сколько он заработал в дни, когда у нас бывают промо. В бинаре, да, то есть почти 4000 долларов, не считая того, что Виталика работает. Ну, у меня, да, максимум пошел, он бывает только ограничен рангами. Ребят, я хочу вам сказать, будьте карьеристами в бинарном маркетинге, потому что именно ранг ограничивает ваш бонус здесь. Старайтесь ранги добывать, зарабатывать всеми правдами, неправдами, конечно, лучше правдами. Вот, да, да то это то по стрим. Допустим, да. вот один, то есть у меня, допустим, там бинарный бонус там был, там, к примеру, там тысяча там или полторы тысячи. Там я заработал. Ну, у меня потолок три тысячи, следующий три пятьсот получается. Вот я сейчас в ранге сапфир нахожусь, следующий mm -hmm. у меня изумруб получить. Вот, то есть это, это начисление по бинарному бонусу, плюс вот эти вот, за счет того, что у меня и у Виталика есть лицензии, да, мы зарабатываем еще реферальные вознаграждения от действий своих партнеров. Плюс у нас работает еще дополнительно пассивный доход от создания депозита. Маленькую лицензию, маленькая такая поправка, вот все даже пассивщики, новички, все-все-все, кто заходит, да, которые даже не собираются вообще в своей жизни приглашать, Купите обязательно маленькую лицензию, позвольте вашему спонсору, состоящему построить вот эту вот спонсорскую ветку, даже она все равно дойдет со временем до вас, даже если нет каких-то результатов в течение месяца, полутора месяцев, сейчас только все расставляются, сейчас выйдет обновленный маркетинг у нас на следующей неделе, и вы увидите, как по-другому все заиграет, другими красками. Это информация, это инфандерская информация, мы о ней поговорим чуточку Позже. В общем, да, те, кто сидят на пассиве, да, рекомендую, Виталик правильно подсказал, хотя бы маленькую себе лицензию приобретить, это вот э, пошагал. Чтобы не терять переливы, потому что вся вот эта структура без вот этой лицензии первой, она будет уходить никуда, вы будете видеть ее как, ну, как упущенная упущенный при, объем, упущенная возможность, упущенный, да. То есть, а так вы себе лицензию, допустим, маленькую приобрели, у вас объемы засчитываются, предположим, кто-то за Тем более, что она не 50 долларов сейчас вам обойдется, а с нашим курсом райда она обойдется где-то на порядка в 35 долларов, вот так. Да. Что такое бинарный бонус? То есть, мы с вами рассматривали такую вещь, да, когда у вас вот работают две ножки, да, одна более такая, скажем так... Спонсорская нога называется, вторая, допустим, личная. И та нога, где проходит меньше объем, представьте, что у вас в одной ножке, допустим, прошло там, 10 тысяч долларов объема. Это открывали депозиты людей, ваши, ваших людей, спонсор там помог вам, да, еще чего-то. То есть у вас прошел объем 10 тысяч долларов открытых депозитов. А во второй ножке прошел, допустим, 5 тысяч долларов. То есть, и вы заработаете 10% от 5 тысяч. Это 500 долларов после 12 ночи вам начислятся как бонус. Это называется бинарный бонус. И вот когда у вас есть хотя бы маленькая лицензия, вот эти объемы, которые выстраивает вам ваш спонсор, они не пролетят мимо вас. То есть когда вы увидите объем, у вас есть результат. У меня очень много людей, кто заходил на пассиве в бинар, в конечном итоге стали строить команду. Потому что когда они видели объемы в миллионы долларов, они мне задавали вопрос, то есть как мне с него заработать. Я говорю, тебе нужно, допустим, в параллельную ножку пригласить там одного, двоих, троих людей, да, для того, чтобы ты смог зарабатывать бинарный бонус. И человек у меня просто отстраивал свою ногу, а с этого объема, этот объем помогал ему, большой объем помогал ему э, за счет маленького зарабатывать себе бинарный бонус. То есть э, для того, чтобы это все происходило, да, у вас веселье, вам необходимо, чтобы у вас, был, вам была, у вас была лицензия, хотя бы маленькая. Вот. лицензии ограничены по стоимости, и каждая из лицензий имеет такую еще вещь, которая называется фактор X. Что значит фактор X? Вот видите, написано, начисление не более X3, там 3,5, 4, там и 4,5. Это говорит о том, что эта лицензия больше, чем, к примеру, в 3 раза не позволит вам зарабатывать начисление. То есть это, иными словами, такой вот мотиватор, да, и стимулятор для партнеров, да, постоянно делать апгрейды, постоянно создавать себе депозиты, да, тем самым, вот просто представьте, когда у вас есть большая команда, и, к примеру, рано или поздно у каждого из этих людей сработает вот этот вот фактор, и для того, чтобы дальше им зарабатывать, им необходимо приобрести лицензию, да, и, соответственно, дальше они смогут открывать себе депозиты то есть фактор x3 в него входят начисления по вашему пассивному заработку по пакетам да по депозитам линейный бонус то что вы зарабатываете благодаря этим лицензиям да там 5 процентов с первого уровня там три со второго там и так далее то есть в него входят и входит бинарный бонус то есть когда у вас, вы видите, что у вас, допустим, у вас на сайте даже индикатор есть такой, вы видите, что у вас приближается фактор, допустим, там X3 или X3,5, вы можете просто себе там сделать апгрейд да, или сделать реинвест своего депозита и, соответственно, вы увеличите вот этот вот. Да, промежуток и сэкономите деньги на покупку лицензии. Да, и сэкономите если... деньги на покупку лицензии. Это такой маленький лайфхак. Пользуйтесь, да, да, да это очень, маленький очень лайфхак, классная штучка. Мы да. говорим постоянно, то есть об этом и руководство говорит, то есть это не то, что как бы, это действительно лайфхак так многие делают. Срок действия лицензия 200 дней с момента покупки. То есть бинарный бонус тоже все конвертируется в райду. Вы везде... На зарабатываете все бонусы у себя на сайте на накопительный счет. И потом берете это все спокойно себе, конвертируете в монету РА и можете либо заново создавать себе депозиты, что я рекомендую делать для на первоначальных этапах вам, как новичкам, раскачивать свой баланс. И, соответственно, вы можете потом уже накопившиеся «Рашки» собирать и, к примеру, использовать их в других направлениях. Так, Виталик, это уже, наверное, твое да пошло. Да, да давай мою. Ты так хорошо рассказываешь, честно говоря. Да. Я, я не удивлен, что у тебя лично Майгал вот это больше... Да, лично у меня больше, чем спонсорская. Да, да если просто... бы ты раньше меня пришла в комьюнити, я бы, наверное, под тебя и подписался так заслушался приятно. Да. Хорошо рассказываешь. Да, да Вита... Виталий сейчас расскажет о очень интересной теме. Это, во-первых, преимущества, да, то есть данное, данного вида маркетинга о рангах. Для чего они нужны, это то, о чем он сейчас только что заикался. И, безусловно, кое-какую информацию инсайдерскую он вам сегодня даст. Поэтому ну так, не чуть -чуть разбегаемся чуть -чуть. и слушаем. Все, Виталик, да. я отключаю. В меня поругает за эту информацию. Вот, ребят, ну преимущество нашего проекта WebTokenProfit – это ежедневные выводы начислений. Выводить можно в любое время. Регулярные промо от компании проводятся, да. Вот хочу напомнить вам, что в следующую, в следующее воскресенье у нас будет э, последний день по промо один процент депозитов. Обязательно используйте эту возможность, да, потому что вы можете инвестировать по условиям именно пакета максимум Я не на убежала куда-то. Это, конечно, проблема, кто же будет слайды перелистывать тогда. Автоматический переход на более высокий тариф при достижении суммы инвестиций – тоже это один из плюсов да по сравнению с прошлым маркетингом, потому что такого не было. Здесь мы можем быстрее все это делать, вне зависимости от э, объемов пакетов. Потом факторы X3, X4, X5, э, как стимуляторы роста ваших структур, ваших команд, они подстегивают именно активных лидеров, да, активных людей, активных партнеров, чтобы они делали больше апгрейды, делали больше пакеты, чтобы ваша структура росла соответственно будут расти и ваша профитная нога и power lag, да как мы ее назвали вот за счет вот именно этих факторов но слава богу у нас здесь спасибо конечно искандеру да и людям которые именно рассчитывали создавали этот маркетинг да есть маленькая лазейка когда мы можем сделать реинвест и вот этот фактор x3 например чуть-чуть расширить да, ну, можно не чуть-чуть а в рамках вообще действующей лицензии мы можем экономить деньги на новую лицензию и можем расширять, расширять, расширять. Так, возможность начисления бинарного бонуса без обязательной остановки своих личных партнеров. Это очень классное такое, ну, как сказать, классное такое свойство, потому что в начале, когда наш бинар в этом виде маркетинга стартовал, да, у нас было условие обязательное пригласить одного партнера в правую ногу другого партнера в левую, и обязательно условия были создания ими депозитов. Сейчас этого нет, я считаю, это за одно из преимуществ, потому что во многих маркетингах бинарных, других каких-то сообществ, других проектов, да, обязательно условия есть, что вы должны своего личника обязательно поставить спонсорскую линию, спонсорскую ветку. Вот, ну, как бы по преимуществам все в принципе. Я считаю, что вообще бинарный, бинарный маркетинг это и есть преимущество, на котором действительно можно делать максимальные чеки, максимальные бонусы получать. И именно на этом проекте, благодаря первому вот этому проекту, нашему флагману, да, когда он еще был веб-токен profit.com, да, я сделал ну, как состояние. Рекомендую вам пользоваться активно. Причем не стесняйтесь, я точно так же заходил как пассивщик, просто я увлекся очень этим делом, да, и я не был никогда ни сетевиком, ни млм щиком Ну вот как-то потихоньку-потихоньку компания Века раскрыла во мне вот такие вот таланты, такие способности, я не жалею. Поэтому заходите смело как пассивщик, но с прицелом на будущее. Да, покупайте вот эту маленькую лицензию, дайте вашему вышестоящему спонсору, даже если не его не самому вышестоящему, а может быть его вышестоящему отлить вот эту ногу для вас на будущее. В итоге это все равно у всех будет, у всех будут нормальные переливы. Просто время такое надо сейчас э, переждать, когда вот эта вся расстановка проходит и пойдут действительно объемы. А объемы они будут, там будет несколько условий такого в новом бинаре, в новом маркетинге. Пока что не буду все карты раскрывать. Ничего вы, не говорю ничего не да. раскрывай. Да, вы увидите, как объемы начнут появляться, потому что по определенным причинам есть люди, которые боятся конвертации либо еще чего-то такого. Да, там, вот, все вот эти вот такие грани, все это будет сглажено. Я думаю, что маркетинг будет очень приятен для всех, для и активных, и пассивных партнеров. Так, давай следующий слайд тогда. Ранги. Вот у нас существует здесь 10 рангов. В принципе, добыть их, как завоевать эти ранги, ну, не так уж и сложно, да, надо просто активную позицию выбрать и именно настроиться действительно на работу, на работу не то, что там за рука всех тащить, а просто на рекомендацию о проекте, что здесь можно заработать, именно зайти через токен райдо, заработать здесь, сейчас и сегодня. Потому что он ликвиден, он продается, он легко покупается, да, и точно так же легко продается. Волатильность у него сейчас не такая бешеная, да, как в начале при его рождении, да. Сейчас мы идем, сидим в таком флете небольшом. В принципе, здесь вы, если зашли, например, с той же самой тысячи долларов, да, вы можете... Реально с нее получать все проценты именно просчитаны к этой тысяче долларов. да, Не надо будет там какие-то на конвертации смотреть или еще чего-то. Но я, я чуть позже сейчас расскажу, чем может вылиться плюсом, а каким может вылиться и минусом да, та же самая конвертация. Так вот, по поводу рангов. Ранги они очень необходимы для чего? То, что каждый ранг нам позволяет получать все больше и больше бинарного бонуса. Потому что, если мы зашли просто с обычным рангом партнер, наш бонус суточный, он будет ограничен всего лишь 500 долларов. То есть, если вам начисляется... 500? Видели... Тысяча? По-моему, 500. Не, в ранге партнер тысяча. Да? А, ну, пардон, короче, тысяча, да. Ну, суть не в этом, да. Ранги, ранговую таблицу вы посмотрите, если кто не видел, да, их можно посмотреть и на, в кабинете на главной странице по маркетингу сайта, да, и можно также будет посмотреть в нашей этой презентации PDF. Мы раскитаем ее чуть попозже по чатам, чтобы пользовались, да, для презентации для новичков. Вот. И если вы вдруг случайно заработали бинарный бонус по вашим расчетам в порядках, там, трех тысяч, например, долларов, да, то так как вы находитесь в ранге партнер, то есть у вас вообще никакого еще ранга не добыто, не заработано, поэтому вы получите всего лишь 1000 долларов ну, к выплате. вот, Поэтому будьте здесь карьеристами, стремитесь развиваться, это это все ваши деньги. Тем более, что эти деньги, ну они с каждым рангом вам будут доставаться все легче и легче. Очень трудно начать, но дорогу осилит идущий. Да, вот этот маленький первый шажочек придется все-таки сделать. Вы можете отсидеться, да, посидеть, подождать, когда переливы да, отольются от вашего спонсора. Вы увидите, что есть к чему стремиться, потому что каждый ваш вновь приглашенный человек, он, во-первых, вам партнерку принесет 5%, во-вторых, 10% от этого депозита вы получите бинарного уже бонуса. Это очень приятно, очень классно. И, блин, очень хочу рассказать про... Изменять бинарии, но не буду, не могу. Так, давай следующий слайд, наверное, потому что тут мелко все написано, я так понимаю, людям не видно, а перечитывать смысла особо нет. Вот, по поводу токена Райда, я еще хочу раз напомнить тем, кто уже пользуется им, да, тем, кто знает, что это такое. И для новичков скажу, что токен Райда у нас специально создана такая единица именно для развития в MLM направлении, в сетевом направлении нашего комьюнити, для развития наших проектов. Так, сейчас, секундочку, что там пишет, пишет. Все нормально там, я все, я все делаю, все, все хорошо. Окей. Вот и все входы-выходы у нас в проекты компании Века осуществляются через токен Райда. Токен Райда у нас сотен, но на блокчейне эфира, поэтому ой, на блокчейне Трона, пардон, поэтому он называется не коином, да, а токеном. Всего лишь эмиссия будет 100 миллионов единиц. На сегодняшний момент порядка 400 тысяч всего лишь единиц Райда присутствуют на руках и вообще в проектах крутится. Поэтому потенциал роста курса вот именно этого токена очень большой, учитывая количество человек, участвующих, пользователей этого токена, да, и самой эмиссии на сегодняшний момент, в принципе, здесь вы сами можете увидеть, далеко ходить не надо, ни за какими-то там калькуляторами, да, там сложными вычислениями, что все пружинки, все механизмы уже запущены, заведены, единственное, надо просто пользоваться, и каждый новый человек, да, Пришедший в бинар, он, соответственно, поднимает этот курс нашего токена. Так, покупка-продажа его осуществляется у нас на бирже CoinGalaxy.com. Планируется еще в дальнейшем листинг на других каких-либо биржах. Но я смысла не вижу в листингах на других биржах, потому что, ну, как, это токен нашего комьюнити. Да, именно для популяризации его среди населения. Вот. И точно так же есть возможность добычи его методом стейкинга да, что такое стекинг но ну, это образно говоря можно сравнить с майнингом да по технологии proof of step, да, ну, это так с натяжкой можно назвать это, да, то есть за владение долей нам будет начислять какие-то проценты именно в этом токене. Мы, вот Такой стекинг мы можем видеть, например, на проекте 1090, но там мы его добываем не за счет владения долей именно токеном райта да, а именно за счет владения долей коином век нам начисляется токен райда. Точно так вот можно там добыть тоже, да. Можно его просто-напросто Это такой, знаешь, uh, извини, перебил полу-полу-фарминг такой. вроде Полу-фарминг, да, да, да. Но надо пользоваться всем, потому что полу-не полу, оно все приносит деньги. И именно токен райда на сегодняшний момент, он приносит хорошие деньги, приносит хорошие заработки. Ребята, не списывайте со счетов я понимаю, что многим очень трудно дается переход с одной монеты на другую, да, я это видел здесь у нас в комьюнити, когда была ломка такая небольшая, когда приходили с токена WebTokenPay, да, ВТП, не знаю, помнит кто-то, не помнит сейчас, да, вот, не хотели принимать CoinVec, да, CoinVec у нас это отдельная такая единица, отдельная монета, которая предназначена именно для глобальной цели, для осуществления других совершенно интересов, да, если сейчас э, токен райда создан именно для продвижения проектов, да, именно для заработка внутри комьюнити, то век у нас уже переходит в рамки именно пользовательской такой монеты и единицы для э, торговой площадки электронной Puzzle Market. Но об этом э, эта тема другого совершенно вебинара чуть, -чуть от вида в сторону не будем. По поводу еще дополнительных заработков на этом токене райдо, да, что мы можем еще извлечь да, помимо активного заработка в бинаре до да, пассивного заработка в бинаре такого же пассивного заработка в боте да мы можем воспользоваться волатильностью самой этой монетки. что такое волатильность да? это скачки курса я много объяснял мне очень тема это интересно и многие криптовалютчики на самом деле все свои большие состояния создали именно на хранении, на, на теме, на такой, который называется холл, да, получил какой-то криптоактив, похрани какое-то время его, и ты потом его можешь продать, да, но если ты инвестируешь в какие-либо проекты, помимо э, таких направлений, как стекинг, да, то ты, получается, не владелец своих монет, своих активов, да, своих токенов ты не успеешь никогда в жизни воспользоваться вот, вот этим скачком волатильности поймать вот эту жартицу за хвост ты не сможешь поэтому вы уж выбираете либо вы развиваетесь просто в проектах да но как я рекомендую со своей точки зрения развиваться конечно в активном направлении проекта да если например вы зашли в проект и просто хотите посидеть по, по своим процентам да за, от своих депозитов заработать не забывайте одну такую вещь, что вы зашли в проект с криптовалютой, да. А что такое криптовалюта, да, И это, соответственно, скачки курсов. Не надо расстраиваться никогда, если вы видите какую-то просадку, какую-то коррекцию, да, или может флет какой-то там пошел ровно, а вам это неинтересно, что-то дополнительных плюсовых иксов вы не видите, да. Не надо фиксить ни убытки, ничего. Подождите какое-то время, все выровняется, наладится, все равно впоследствии, ну, Посмотрите любые криптовалюты, которые двигают какие-либо сообщества. Да? Я не имею в виду, которые раз там люди и руки опустили, и бросили, и все это упала, где-то там валяется, никому не нужно. Смотрите именно за теми сообществами, где есть какой-то движок. Что такое движок? Это, конечно, руководители, конечно, какие-то лидеры, которые стоят в этих сообществах. Да, Как они относятся к монете, да? что они делают для продвижения. Обращайте на это все внимание. Вот, и по поводу вот волатильности курса райда, один из таких примеров этой волатильности мы можем видеть именно сейчас, да, когда у нас э, курс находится в рамках 3, 3 доллара 60 центов, 3 доллара 80 центов, да, на сайте курс доллара, э, точнее райда у нас 6 долларов, да. То есть мы уже видим, так как при входе в бинар, мы уже видим иксы, которые можем дополнительно получить помимо маркетинга. Но что нам надо для этого сделать? Нам надо единственное, просто-напросто фиксить прибыль, когда курс райда будет 6 долларов. Я понимаю, что это для многих невыполнимое условие, потому что мы здесь хотим заработать прямо здесь и сейчас. Вот именно здесь и сейчас, если вы зайдете по 3,60, например, купите монету, инвестируете по 6 долларов ее, да, и начнете выводить обратно, точно так же продавать по 3,60 на бирже, вы заработаете именно то, что вам обещает маркетинг-план да, данного проекта. То есть это очень-очень оттуда... очень важный момент. Да. То есть от 0,8% до 1% в сутки вы заработаете эти деньги. Да? Если вы зашли по 3,60 купили и по 3,60 потом, хоть вам и конвертация произошла по 6 долларов да, внутри сайта, но вывели вы и продали по 3,60, главное, чтобы вы понимали, что проект исполнил все свои обязательства. Как он сказал вам 0,8% выплатят в день, да, то он вам и выплачивает. Но если вы хотите получить и больше да, за счет того, что вы внесли в проекте это по 6 долларов то вам надо соответственно дождаться вот такой конвертации точнее не конвертации от а такого же курса на бирже у токена райда очень большой потенциал такой курс показать нам в ближайшее время на самом деле вот поэтому как бы не надо скептически к этому относиться вообще надо всегда думать позитивно понимаете когда вот ты позитивно мыслишь ну, я не знаю я не какой-то там такой теоретик да там астролог там я не знаю как это назвать эзотерик да. Но я всегда знаю, если вот на позитивной волне как бы мир меняется вокруг тебя и все крутится совершенно вот как тебе надо, ставьте просто цели. И любые неприятности встречайте и старайтесь из них извлекать какую-то пользу. Все время, даже в самых, ну, единственная неприятность такая, когда ты там что-то там очень как-то там ужасно заболел, да, и тут уже никто ничего не исправит, да, там, не дай бог, что умер. А все остальное отовсюду с любой неприятностью можно пользу извлечь. Это сто процентов. Просто под разными углами на это все надо смотреть э, и выискивать положительный какой-то момент, и все будет хорошо. Так, вот, э, доход от трейдинга на токени райда. Вот по поводу того, вот, вот этих вот разниц курса, курса волатильности, да, я очень хочу ваше внимание акцентировать на том, что на нашей бирже CoinGalaxy, да, она является платиновым спонсором Blockchain Life да, в Москве, который проводился вот весной. Да, и осенью он будет проводиться точно так же, 27-28 октября в Москве. И наша компания Века точно так же является платиновым спонсором этого мероприятия. И у нас будет два стенда. Наш Вековский будет и отдельно CoinGalaxy будет выставляться. Приглашаю вас всех туда. На вот этой бирже вы можете первоначально какие-то навыки трейдинга получить. Тем более, что сообщество у нас еще довольно молодое, хоть мы уже третий год да, как развиваемся, становимся да, и даем результаты, которые и гремели даже, вот как Forbes, Forbes писал да, о нашем проекте «Криптоакселератор». Я, думаю, Я что... думаю, в этом году она снова напишет. Да, потому что мы ожидаем все новый проект, который нам пообещал Искандер Хасанов. Я думаю, что этот проект будет ну как... Мне очень хочется его быстрее пощупать, потрогать, и я уверен, что вот именно с этим проектом будет шикарно представлена наша комьюнити именно на следующем форуме Blockchain Live в Москве, да, и он пишется в этот формат самого форума, и я думаю, что мы и там наведем движуху и заявим очень... Так, ура, ура, я просто, я я, я, жду. я я тоже очень жду этого, да, я прям уже представляю, как там со стоечкой был стоять, если меня пустят, конечно, да. Вот, ну, я думаю, что будет такой прорыв. Ну, как-то это замечтались, да, мы сейчас. По поводу Coin Galaxy. да, что я хотел сказать. Это биржа, которая создана именно внутри нашего комьюнити. Она создавалась именно по пожеланиям наших всех партнеров, да. Она создана была даже на средства, можно так сказать, наших участников, наших партнеров, да. Она наша, ну, как колыбель наших всех токенов, всех наших монет. И здесь вы можете получить самые такие первые навыки трейдинга, потому что она очень эргономичная. Она такая, как вот... Как, такая, как. Мохнатая такая, как в меху, такая розовая колыбелька, да, в которой может трейдинг, трейдер из вас и родиться. Да. Попробуйте там на кнопочке понажимать, увидеть все это. Торговые пары у нас не помню, сейчас райда USDT запустили, уже пару нет, но она уже залистена на бирже Coin Galaxy, да, что облегчает нам и ввод средств и вывод средств. Точно так же есть рабочие торговые пары. Райда USD через э, платежные системы, EPS, Perfect Money и Pair. Мы можем заводить туда доллары. да. И райда век. Ну, единственное, что смотрите, что вам на сегодняшний момент выгодно, в какой паре торговать, потому что везде есть свои плюсы и минусы, смотря какой актив вам нужен. да. Вот, обращайте на это внимание. И по поводу фундаментального анализа хочу что сказать. Почему вы можете здесь именно почувствовать себя, мегатрейдером таким, да, побарахтаться на вот этих волнах, волатильности и все, и быть таким фангой, да, провидцем каких-то курсов, потому что фундаментальный анализ, он вообще на всю крипту влияет. Я не сторонник того, чтобы на технический анализ делать акцент вообще в криптовалютах сообществ, MLM сообществ, потому что MLM сообщества, это ну, довольно маленькие относительно, например, того же сообщества, Биткоина, да, там и того же сообщества эфириума Когда мы просыпаемся, а нам раз показывает что курс упал, и потом на следующий день только там говорят, вот из-за этой новости он упал. А где же вы раньше были? Почему вы не сказали, да? Или, например, потом выходит другая какая-то новость, говорит: да нет, не за той новости, а вот из-за этого упала. все, да? Нам подтягивает вот этот фундаментальный анализ, подтягивает и относительно, ну кто-то там понарисовал кучу палочек, опа, из пяти палочек одна выстрелила правильно и все вот он молодец такой все предугадал у нас здесь намного все проще у нас все фундаментальные анализы можно делать из вебинаров от искандера вы сами обратите внимание как после его брифингов как после его вебинаров реагирует курс да как перед объявлением пром может реагировать курс как в день именно проведения этого промо реагирует курс то есть здесь вы можете зайти и просто напросто вот эти все Навыки, базовые навыки для трейдинга получить. Это вот я обращаюсь к новичкам. И точно так же обращаюсь к старичкам, к старым нашим партнерам. Указывайте обязательно, учите новичков работать на нашей бирже. Я не говорю, что только на ней торгуете. Да? Впоследствии вы научите их торговать и на бирже там Binance, например. Да? Но для новичка она тяжелобата она неповоротливая. Дайте ему вырасти тут. Мы же не ведем своего ребенка с детского садика сразу в институт. Да? А вот здесь вот именно тот детский садик, где он не просто научится, а он заработает здесь деньги, понимаете? И за что он будет вас потом благодарить и помнить себя. Ну, в принципе, по трейдингу тоже мы прошлись. У нас там следующий какой сайт? А, ну вот. Принципе, самый интересный. Принципе, самый интересный сайт, но самое интересное было это, конечно, твоя презентация. Я очень благодарен тебе, что ты пришла на вебинар, на наш провела ее так шикарно, так с задором таким. Ну, я еще раз повторюсь, ты... да, если бы я пришел бы в компанию после тебя, конечно, я бы записался в твою команду. Молодец. О, благодарю, молодец. благодарю. Ты умеешь умеешь зажечь, умеешь показать, презентовать. Вот, слайды Спасибо мы 8... да, ты слайдом... Спасибо большое. Мы... Ты обещал дать какой-то маленький лайфхак? Ой, Мал... маленький, маленький лайфхак. Маленький лайфхак или маленькую инсайдерскую информацию по поводу бинара? Или, или, или все, или зря потянули за язык? Э... Ребят, короче так, сейчас сейчас осталось чуть-чуть времени, да, но и я не сильно многое расскажу. Ребята, ожидаем на следующей неделе, ожидаем крутые изменения именно в маркетинге бинара. Мы ждем не могу сказать, и надо сказать. Мы ждем, будет стекинг там. стейкинг очень вкусный, который оценят и активные, и пассивные участники проекта Веб Токен Профит. Поэтому готовьтесь, воспользуйтесь той возможностью именно промо. Последний день у нас промо 4 июля да, будет э, под 1%. Зайдите, сделайте маленькие хотя бы депозиты. Обязательно купите лицензии, вот эти вот 50 долларов. И пока курс еще маленький 360, да, они вам ведутся не 50 долларов. Купите, сделайте себе сейчас вот эту вот закладку, маленький такой закладочный камень на будущее, чтобы мы дальше все вместе развивались. Потому что Сейчас вот этот поезд, он все поймут с этим стекингом, как работать в бинаре. Там да, будет и... очень интересно, там будет очень интересный момент. Да, будет очень интересно, поэтому, поэтому давайте спешите. В воскресенье не теряйте времени. Сегодня не теряйте времени на покупку именно вот тех райда для лицензии. Зайдите хотя бы просто, сделайте депозит там на 100 долларов, да, но лицензию купите, чтобы у вас именно вот эта структурная нога, она вся не терялась в объеме, чтобы она начинала строиться. Потому что все мы сюда в бинар заходили с каким-то, ну, вообще в бинарные проекты, да, вот с каким-то скептизмом, ой, я никого приглашать не буду, я не хочу, это не мое, да. Но потом мы все были благодарны тому, что, ой, правильно я зашел, правильно, что я вовремя встал, да, потому что в бинаре главное занять свое место повыше. Чем больше потом переливов отольется, а переливы у вас у всех появятся в итоге не живите одним днем никогда, да, смотрите всегда не под ноги, потому что вы можете лоб расшибить, да, а какие-то планки, которые будут вас ограничивать, смотрите всегда четко вперед, вы увидите и низ, и верх, и, и прямо вы дорогу увидите. Вот, ну, На этом у нас Это... все. Да, да, да, да. Ребята, всем настроение, лето отдыхайте, купайтесь в море, да, Смотри, не сгорайте. Я загорела. <свят> да, я, я сгорел. Я переходил через Азовское море в Дон на Катамаране. Да, и, и три дня вообще в Лешку лежа. Не повторяйте таких ошибок. Ребята, всем профита, всем удачи, всем в новом бинаре. Достойного места. Все, пока-пока. Пока-пока.